Женский праздник и весна как будто бы пришла уже Но к утру снег выпал ночью вдруг внезапно Только вот, скажу я честно, что-то ёкнуло в душе Зима, видимо, вернулась обратно Тос и снежный слой на ветках, он осознанно виден мне Я стою, смотрю опять в свое окошко И, конечно, как всегда, абсолютно наравне Смотрит, пялится в окошко, сонька-кошка Солнце светит, припекает, очень даже хорошо Кое-где светлей у снег слетает Снег из гривца очевидно, на лицо Душу март не раскрепощает Снег слетает, сосен по поутру светлей Вроде бы весна уже повсюду но зима, как видно, стала просто злей Потеряла, кажется, на рассудок Снег снятает сосен осень поутру с ветвей Вроде бы весна уже повсюду Но зима, как видно, стала просто злей Потеряла, кажется, на рассудок Там вверху под кронами на ветвях Притаившись, спит сова большая И средка прищурившись, сонная глядит И немного даже позивает, С насыпался осыпался снег с утра с ветвей, Зимняя погода на исходе Пусть зима уходит, да только поскорее Поскорее пусть весна приходит Снег слетает сосен по утору светлей, вроде бы весна уже повсюду, но зима, как видно, стала злей. Потеряла, кажется, на рассудок, Снег слетает сосен по утро светлей, вроде бы весна уже повсюду, Но зима, как видно, стала просто злей. Потеряла, кажется, она рассуда. Снег слетает с по поутру светлей Вроде бы весна уже повсюду Но зима, как видно, стала просто злей Потеряла, кажется, она рассудок